приветствую всех на моем канале с вами Ирина сегодня я буду делать бант из очень красивых лент репсовой и отделочной кто хочет делайте вместе со мной для работы я взяла репсовую ленту с градиентом ее ширина 4 сантиметра и отделочную ленту ее ширина тоже 4 сантиметра и эта лента состоит из ставок органзы и атласа я подобрала их по цвету похожему еще для работы для серединки я взяла ленту репса 9 миллиметров шириной а серединку украшу вот таким интересным украшением это стразы на силиконовой подушке еще понадобятся нам булавочки иголка с ниткой зажигалка зажим для волос кто хочет такой бант можно поставить на ободок ну и конечно же клеевой пистолет итак приступим я сделала отрезок из репсовой ленты длиной 40 сантиметров обозначила середину немножко разогрела ленту и продавила пальцами вот середина от каждого края я отступила 8 сантиметров и поставила маркер с одной стороны и с другой стороны точно так же. Теперь будем складывать нижний ярус банта. Я складываю вот таким образом. Верхушечки маркера у меня совпадают вверху. Чтобы проверить, точно ли у меня совпадут и будут ли симметричны вот эти концы ленты, я складываю вот таким образом ленту и проверяю. Срезы у меня совпадают. Я продавливаю пальцами в центр, откуда буду потом шить. Можно еще проверить. Вот таким способом просто приложить линейку и видно 6 сантиметров с одной стороны и 6 сантиметров с другой. Делайте как вам проще. Центр у меня обозначен. И я буду шить от этого уголочка вверх и до конца линии. Ну начнем снизу Здесь будет у меня линия проходить, вот маркеры я совмещаю. Теперь я подставлю следующую часть конструкции и иду уже по линии центра. Все ровно. Ниточку можно стянуть и закрепить. Нижний ярус банта готов. Теперь сделаем верхний ярус. Отрезок этой ленты тоже 40 сантиметров, и здесь уже у меня намечен центр. Обрабатывать центр Зажигалкой здесь нельзя, потому что органза расплавится и вы просто испортите ленту. Теперь смотрите, что я буду делать дальше. Подворачиваю один край, таким образом, чтобы конец выходил за центр примерно на 7-8 мм. Потом я делаю треугольничек, вот двумя пальчиками зажала. И вверху у меня получился треугольничек. Этот уголок я опускаю к центру и тоже его завожу немножечко за центр. Вот в данном случае в правую сторону. И здесь у меня где-то 3-4 миллиметра. Фиксирую такое положение ленты булавочкой и с противоположной стороны делаю то же самое. Завожу ленту ниже центра на 7-8 миллиметров. Вверху делаю треугольник. Уголок его опускаю вниз к центру и завожу чуть-чуть дальше этого центра. В данном случае в левую сторону. И теперь положение закреплю булавкой. Вот что у меня получается. Здесь уголочки находят один на другой. Срезы на одном уровне. Значит все правильно сделано. И теперь я буду свободный край поворачивать вверх и к центру и еще второй край тоже вверх и к центру накладываю срезы один на другой и уже эти края я сшиваю ниткой с иголкой И теперь буду продолжать сшивать по центру, захватывая уголочки с одной и с другой стороны. Вот видно, как я это делаю. И теперь иду по центру, уберу булавочку, она мешает. И я ее ставлю специально, чтобы вы видели, что я буду идти по центру. Себе тоже можете так сделать чтобы не сбиться с правильного курса. Вот что получается. Здесь волна идет и переходит в другую волну. Ну Теперь можно Нитку стянуть. Булавочки здесь уже мешают. Их можно убрать. Пока нитка плотно не затянута, желательно расправить все петелечки предварительно, потом еще будем поправлять. Если нитка будет уже туго стянута, то это сложнее сделать. Теперь вот так пальцы вставляем в петли и растягиваем в разные стороны. И складочки выравниваются, и бантик приобретает нужный вид. Теперь я приклею оба яруса один к другому. Теперь время приклеить зажим если вы будете такой бант ставить на ободок то момент когда бантик нужно приклеить к ободку теперь я буду использовать узкую репсовую ленту и клеить начну от центра Здесь можно либо пропустить ленту сквозь зажим и идти дальше, либо можно нанести немножко клея и теперь вот обвиваем бантик дальше. Учитывая характеристику своего украшения, которое я сейчас буду ставить, недостаточно одного обвива этой ленты. Если у вас будет другое какое-то украшение, более мягкое, то смотрите уже по своей ситуации. Может быть нужно будет еще один раз обвить узкой лентой вокруг банта. Ну и теперь наведем красоту. У меня вот такой рулончик красоты, вот такой. Это э, стразы. Они разные формы и дают разные оттенки. Очень красиво смотрятся. И камера не передает всего блеска, сияния которая на самом деле есть. Я наношу клей горячий и приклеиваю это украшение. Приклеивается очень легко. Очень приятно работать с этим украшением. Ну вот, в принципе, бантик уже и готов. Я благодарю вас за просмотр моего видео. Думаю, что вам понравилась моя идея и вы ее используете в своей работе. Также буду благодарна за комментарии, лайки и подписку. С вами была Ирина. И до новых встреч!